Два угла называются смежными, если одна сторона у них общая, а две другие стороны являются дополнительными лучами. Из определения градусной меры следует, что сумма величин градусных мер смежных углов равна 180 градусам.